Здравствуйте, очень рад вас всех здесь видеть. Пару слов о себе. Я одновременно являюсь младшим научным сотрудником в Геологическом институте. В тот же момент я выпускник, в этом году выпускаюсь из Московского государственного университета. Преподаватель геологической школы в прошлом. Вот. Сейчас я вам расскажу о нашей планете, о сложных процессах, протекающих внутри нее, как... Собственно, эти процессы проявляются на поверхности, как образуются различные формы рельефа. Хотел заранее как-то обговорить то, что я буду стараться объяснять очень просто, максимально просто, поскольку аудитория, как я понимаю, какая-то может быть частично знакома с геологией, какая-то может хорошо знает, либо вообще ничего никогда не слышали. Но если у вас будут какие-то вопросы, поскольку материала я буду рассказывать много, если у вас появятся какие-то вопросы, сразу задавайте их. У нас будет и в конце время, но если у вас что-то вот прям будет крайне непонятно в конкретный момент, поднимать, поднимать руку, я постараюсь ответить, потому что не будем отплатить это на конец лекции. Вот, собственно, наша планета. Тоже работает, да? Наша планета очень сложная, очень необычная, поскольку на ней проходят очень много процессов. Меня нормально слышно? Все слышат? Хорошо. На ней протекает очень много разных процессов внутри, внутри нашей планеты и на поверхности. Мы будем говорить в основном о тех, которые происходят внутри Земли, поскольку поверхностные процессы, процессы различного ветвления, которые имеют очень важное значение при формировании рельефа, но вот мы сейчас будем говорить только про внутренние процессы, которые являются только первоисточниками, в, основными в механизме образования самых глобальных структур. И так получилось, что в основном тектонические процессы, да, вот слово тектонические, то есть это то процессы, связанные с литосферными плитами, они в основном проявляют себя в океанах, и в большей степени мы будем говорить именно про океаны, хотя континент, конечно, тоже затронем. Собственно, наша прекрасная планета Земля. Теперь поговорим о том, Собственно, как формировалось представление людей о внутренних процессах Земли. Сначала, да, первые идеи были, что Земля плоская, стоит там на трех китах, или там на трех слонах, а те на черепах. Идеи были разные. Это были первые идеи. После этого все же появились более ос осознанные, более сформулированные идеи. Первые были, в принципе, называются они Нептунические и Плутонические, это идеи затрагивающие, ну, они преобладали в древнем мире, то есть там, в Греции, в, там, в Риме. А, все очень просто, люди делились на тех, кто считает, что все процессы идут от огня, а другие считают, что все процессы идут от воды. Что главный огонь либо вода. Вот, после этого начали формироваться более научные идеи. Вот. Были такие идеи, они в принципе тут не в хронологическом порядке, тут просто в порядке существования различных гипотез. Была гипотеза, катастрофисты были такие, они до сих пор. Есть люди, которые считают, что основой всех, основой всех процессов, вообще главной движущей силой формирования всего на Земле, являются какие-то катастрофы. Это изражение вулканов, падение метеоритов, землетрясения, цунами. Они видят в этом основу, главную основу всех большей части процесса. После этого гипотеза контракции и пульсиционные гипотезы, они в принципе идут вместе. Это гипотеза контракции, это гипотеза о том, что Земля была первоначально горячая, и по мере остывания, как любой горячий предмет при остывании, она сжимается, и таким образом образуются горы, хребты и вообще все положительные, отрицательные структуры. Вот. А пульсационная идея говорит о том, что, в принципе, Земля не только один раз сжалась, ну, то есть не только сжимается постепенно при охлаждении, но она, в истории Земли были процессы нагрева и охлаждения, поэтому Земля то расширяется, то сжимается, то расширяется, то сжимается. Таким образом, как бы объясняя образование и положительных структур различных гор, хребтов, и образование океанов, морей, вот каких-то. Вот. Ротационная гипотеза тоже, в принципе, из названия, что все процессы, ну, там уже, соответственно, заговорили об идеях движения материков, все это пришло очень просто, люди сложили очень легкий пазл. Посмотреть на контур всех материков, видно, что особенно это хорошо видно в... Атлантическом океане, что Южная Америка с Африкой хорошо сходится, Северная Америка с Европой Гренландии отлично сходится. Пазл был очень простой, все это понимали, и, соответственно, идеи дальше пытались предложить различные механизмы. Как, как так получилось, то, что все было вместе, а потом разошлось? Поверженцы гипотезы ротации считают, что все произошло из-за вращения Земли. При вращении Земли объекты на сфере начинают двиг... ну, двигаются, вот, и таким образом вот, образуется Атлантический океан, и материки расходятся. Вот. Второй механизм этого образования было гипотеза расширения Земли. Вот, а тут тоже все просто. Представляется, что без объяснения механизма Земля расширяется. Вот. В принципе, глубина дифференциации — это сложная гипотеза. Идея в том, что первичная Земля была очень горячей, и происходила... Но она была достаточно однородной. Но в процессе остывания постепенно происходила дифференциация. Более тяжелые вещества опускаются вниз, более легкие всплывают наверх. В принципе, тоже простой процесс. Вот. А про два последних поговорим подробнее. Сейчас вот покажу вам много разных картинок. Наверное, наверное, вот так будет проще, чтобы показывать. Тут, вот, собственно, представлены вот эти гипотезы, о которых говорил вот тут. Вот гипотеза пульсационная, она постепенно расширяется, земля образуется. А это расширяющая земля. Вот это пульсационная сжимается, расширяется. Вот это тоже вот пульсационная. Вот. Ну, понятно, что, в принципе, все эти, это все именно гипотезы, важно, мы сейчас будем разделять слово «гипотеза» и «теория». Это гипотезы, потому что они не давали возможности прогнозировать. Эти все, или, либо, же, либо, либо же они противоречили простым законам физики, таким как закон сохранения массы к расширяющей пульсационной теме, к расширяющей, идее, расширяющей земли, что невозможно расширение земли из-за того, что не сохраняется масса. Да? Должна меняться плотность, а мы понимаем, что плотность Земли не меняется. Ну, в принципе, у всех этих идей гипотеза пульсационная, непонятно, откуда бралась энергия, почему она охлаждалась, нагревалась Земля. В общем, они все терпели крах, и теории никакого полноценного научного доказательства не приводили. Вот. Вот. Соответственно, дальше важно сказать об таком ученом, как Альфред Вегенер. Вот, Альфред, вот он тут выскакивает. Это ученый, который предложил гипотезу дрейфа материков. В свое время его он был не понят своими э, коллегами, как это очень часто бывает, поскольку он говорил, да, материки дрейфуют, то есть он не говорил о расширяющейся земле, он не говорил о нагревах, там, о пульсационной теории, но он говорил именно о том, что материки двигаются, но никак не мог понять почему. И он собрал колоссальную доказательную базу этого. Он проверил и различные биологические доказательства. У него было право, вот, вот, вот, он собирал материки, смотрел расположение различной флоры и фауны, и видел, что на, на соседних материках вот, существуют эндемичные формы жизни, которые вот, существуют там, в Австралии и Южной Америке, сумчатые присутствуют только. Но в общем, таких доказательств было очень много. Он доказал и по ледникам, и по флоре и фауне, и по геологии. У него была огромная доказательная база, но он не мог предложить механизма. Он, он, он признавал, что все гипотезы до этого не верны, что это, ну, а противоречие закону физики. Вот. Но никак не мог объяснить, а, собственно, почему двигаются, не мог предложить механизмы. Поэтому, конечно, его не признали. Вот. Но со временем, на основе именно его гипотезы, была сформулирована, э, сформулирована современная парадигма теории тектоники ледосферных плит, о которой поговорим чуть позже. Следующая очень долго господствующая идея была гипотеза гео она не предлагала механизма, она предлагала процессы, да, она говорила о том, что существует, преобладает вертикальное движение, то есть вверх -вниз. не было, что горизонтальных движений практически не существует. Они сформу... сформули... сформировали а, так называемых фиксистов, людей, которые придерживались вот именно преобладания вертикальных движений. После этого, ну и были, соответственно, приверженцы Вегенера, которые говорили, что нет, все движется в горизонтальной плоскости. Они называли себя мобилисты. Вообще, на самом деле, споры были очень жаркие, и надо понимать, что вот эта гипотеза... До сих пор много ученых, особенно в России, придерживаются именно гипотезы гилл Вот, Хотя, ну, не, несложно сказать почему, скорее всего, это просто закалка старой школы. Вот. И в Московском государственном университете были вообще очень жалкие споры. Наши преподаватели еще учились, как приверженцы геосфинкеналии, если бы они на экзамене своем сказали протекционный против, куплит, их, высмеивая, ставили два. Вот. И рассказывают, как практически, как ученые в самой большой аудитории в Московском государственном университете собирались и спорили за, вот, кто прав, мобилист или фиксисты. и чуть ли не до драк доходило, когда академики, уважаемые профессора спорили, Просто до да, боли в горле кричали, что вот нет нашей идеи права. Вот, собственно, про тектонику плит мы поговорим чуть дальше. Сначала надо сказать про строение Земли. Мы должны все по пунктику. Как устроена наша Земля? Вот здесь вот простая картинка, красивенькая. Тут посложнее как-то, как бы на самом деле, хотя на самом деле точно никто не знает, как. Вот, но ну вот это такая подробная схема, но нам достаточно будет простой, что есть земная кора, очень тоненькая, от 8 до 40 километров с иреньем, да, то есть небольшая. Общая радиус Земли 3300, 6371 километр. Вот. Это, после этого идет мантия, которая разделяется на верхнюю и нижнюю, но мы будем просто говорить: просто мантия. После этого внешнее ядро и внутреннее ядро. Самые основные главные оболочки. Надо понимать, что вот там часто говорят про мантию-мантию. Надо понять, что мантия твердая. Мы сейчас об этом поговорим. В масштабах человека. Мантия твердая. Жидкое из этого всего только внешнее ядро. Собственно, такой интересный факт, как, собственно, было изучено строение Земли. Представляем: 6371 километр гигантское расстояние. Как было вычислено, что вот тут вот, значит, твердое, тут жидкое, тут опять твердое, как были вообще выделены все эти оболочки? А строение, ну, на самом деле, еще сложнее, тут промежуточные слои выделяют, тут вот земная кора, тут летосфера. Оболочек намного больше, собственно, как это было выделено? Благодаря такому направлению науки, как сейсмология. Вот первоначально в, в, во время испытаний ядерной бомбы в океанах, когда испытывали ядерную бомбу, при взрыве генерируется очень сильная волна. Волна, соответственно, устремляется в землю и отражается от каждой границы, благодаря вот закону. Вот. Она преломляется, отражается, постепенно уходя все в вглубь, в соответственно, в соответственно, но она постепенно теряет свою энергию по мере погружения внутрь Земли. Поэтому, чтобы пройти сквозь всю Землю, волна должна быть очень сильной. Соответственно, существуют две волны. Одна называется П-волна, другая С-волна. Это важно, потому что одна волна, это вот если представить себе такие детские пружинки, которые вот так вот двигаются, да, или просто пружинку представить себе, одна волна двигается вот так. Она сжимает и разжимает вещество. А вторая волна, она как, как веревка, вот, вот пустить волну в веревку, как обычная, она, вот, соответственно, смещает вверх-вниз. И вот волна нажатия, которая вот эта волна, она не проходит через жидкости, потому что жидкости не сжимаемые. Есть такая вот особенность жидкости. Поэтому благодаря вот этому, вот различиям вот этих двух волн, было выявлено, что внешне, что мантия твердая, потому что в ней проходит и та, и другая волна а внешнее ядро жидкое, потому что вот эта волна, П-волна, в ней уже не проходит, она там теряется, а С-волна проходит. Благодаря, собственно, первоначально ядерному взрыву, а в современности уже благодаря землетрясениям, научились использовать землетрясения для этого. Очень подробно развивается, очень, очень активно развивается вот эти направления сейсмологии, по которым в современности раньше вот такой вот подроб... очень поверхностно первоначально создали э, схемы Земли, а сейчас очень подробно изучают. Мелкие оболочки уже выделяют и послойные разрезы создают, в принципе. Вопрос достоверности этих данных, потому что все равно человек пока вживую не увидит, сложно поверить, что где-то там в глубине что-то там есть. Ну, волна пришла, ушла, но кто же знает. Но считается пока что такая вот только одна полноценно сформулированная идея строения нашей Земли. Это вот благодаря именно первоначально ядерным взрывам, после этого уже землетрясениям. Теперь о теории тектоники литосферных плит. Давайте пока не кого, никаких вопросов нету. Хорошо. Теория тектоники литосферных плит. Заметьте, уже теория. Эта теория начала, взяла основу в гипотезе дрейфа материков Вегенера, вот. но уже она предложила механизм. Собственно, почему в 60-х годах произошел толчок и была сформулирована первоначально эта теория. В 60-х годах очень произошел резкий скачок в методах изучения нашей Земли. Как всегда, наука двигается благодаря именно каким-то технологическим прорывам. И было доказано существование так называемых магнитных линейных аномалий. Сложное слово, можно не запоминать. Идея в чем? Что, на, что в центре океанов, это было первоначально открыто в Атлантическом океане, вот тут, вот, в Северной Атлантике, существует срединный, существует хребет и он длинный. Пока не понимали его масштабы, но он просто длинный, понимаете, как вот длинная вытянутая структура. А на одинаковом расстоянии от нее... Э Происходит одинаковая магнитная аномалия. Что это такое? Когда лава, внутри нашей Земли лава, э, магма, она вытекает на поверхность, застывает, она фиксирует положение магнитного поля Земли. А магнитное поле Земли имеет свое такое свойство. У нас вот сейчас, вот, да, все знают, что есть, есть северный полюс, есть южный, южный полюс магнитный. Они раз в какой-то промежуток времени меняются местами. Происходит так называемая инверсия магнитных полюсов. И северный полюс оказывается на южном, а южный на северном такой процесс происходит. Именно благодаря этому процессу, кстати, такая вставочка, интересный факт, сейчас у нас период обратной полярности. Это значит, что южный магнитный полюс находится на северном географическом. То есть на самом деле у нас вот южный полюс магнита находится на северном, а северный магнитный полюс находится на южном географическом. Просто интересный факт. Мы живем в период обратной полярности. В общем, вот и на одинаковом расстоянии от хребта, да? Инверсия или что? Инверсия это сложный процесс, его до конца не понимать. Никто не знает, почему это происходит. Это очень сложный процесс. Надо понимать, что в принципе в геологии, как было написано в аннотации, сейчас секундочку да, как было написано в аннотации, мы про Землю знаем мало. В принципе, магнитное поле существует благодаря каким-то сложным процессам, предположительно, во внешнем ядре, в жидком ядре. Там происходит так называемая гидродинамо. Очень сложный процесс, благодаря которому существует вот это поле. Почему инверсия? Ученые спорят, никакого нормального полноценного ответа до сих пор нету, Поэтому, к сожалению, загадка науки. Да. Просто в направлении, вот если вы компас возьмете, в одной полярности у вас стрелка, ну, в направлении э, магни, э, линии магнитного поля, оно идет либо от северного полюса к южному, либо от южного к северному. То есть, вот, либо в одну сторону идет, либо в другую. Стрелка компаса будет показывать либо на один полюс, либо на другой. И, собственно, э, собственно вот эти вот линии магни, магнитной линейной аномалии вдоль этого хребта. Они показывают, в них породы минералы. Существует такой минерал, называется магнетит, а слово магнит, магнетит, понятно. Он, этот минеральчик, он в поле ориентируется, либо поворачивается на северный полюс, либо на южный, как, магни, как компас. И, соответственно, в, в разные периоды времени все эти минералы внутри пород новых образов, все поворачиваются либо в одну сторону, либо в другую. Ученые достают вот эти камни и смотрят, в какую сторону смотрят вот эти вот особые минералы. и Они все показывают то в одну сторону, то в другую, то в одну, то в другую. И при этом это на одинаковом расстоянии от вот этого хребта. И поняли, что вот в этом хребте образуется что-то происходит. И на, с, с одинаковой скоростью происходит отодвигание от, от, от, от, от, от одного блока и другого. И поэтому они все время на одинаковом расстоянии. У кого-то был вопрос в твоей части? Да. Это в геологических масштабах это быстрый процесс, то есть в геологических масштабах время измеряется миллионами лет. Ну а так сложно оценить, но ну, там все равно склоняется к 100, к, там, к 100 годам, к, там, к первым тысячам, вот так вот. Всегда по-разному. Нет, нет, нет, это сразу происходит одновременно, оба полиса меняются местами. Они не могут находиться, не может плюс-минус находиться в одном месте. У нас, нас все-таки диполь, у нас плюс-минус на разных сторонах находится. Еще вопросы есть какие-нибудь? Хорошо. Соответственно, не хотел углубляться, но, в общем, благодаря вот этому главному открытию началось толчок продвижения, формулирования теории тектоники литосферных плит. Там было очень много других достижений, потом поняли, что вот этот вот хребет, это на самом деле формирует формулирует единый, срединноокеанический хребет, который проходит через все океаны. Он вот, вот так вот проходит единый хребет между всеми между материками, проходит во всех океанах. Он был открыт, все сразу задумались, а почему так? В общем, начали формулировать теорию чектоники плиты. Тут есть такая байка. Считается, есть такая легенда, что также вот этот процесс расхождения материков был открыт благодаря тому, что в тех же годах прокладывали провод с Евразии в Северную Америку для, для связи. И он постоянно рвался. То есть, у него пока его проложат, потом такие, оп, он рвется. И все думали, как такое возможно? Потом они сказали, вот точно, потому что материки двигаются. На самом деле, это невозможно. Материки двигаются сильно медленнее, намного медленнее. И с такой скоростью они не могли рваться, но такая вот легенда ходит. Собственно, здесь вот на картинках, вот они, вот они эти литосферные плиты. Вот они двигаются, распадаются вот тут в контур современных материков, вот они выделены. Собственно, в рамках теории тектоники плит было сформулировано шесть главных постулатов. Первый описывал особенность движения, говорил, что они двигаются по особым законам по сфере. Второй гласил, что вот, вся земная кора делится на блоки, как вот на блоки, которые называются литосферными плитами. Третий постулат – Говорил, что, в принципе, земная кора сложно устроена, что есть хрупкий слой, есть пластичный слой. Вот. Ну, в общем, они были сформулированы, сформулированы и дальше за многие года были модернизированы. Вот тут красивые картинки, как это все двигается. Вот, Северная Америка, Африка. Вот. Это, соответственно, такое представление. Тут внизу еще написано «года». Вот тут Как будто бы как материки двигаются. Еще один важный постулат. Это, соответственно... То, что отличает тектонику плит. Это механизм. Тектоника плит объясняет, почему плиты двигаются. В рамках этой теории считается, что это происходит благодаря конвекции. Простой процесс. Все с ним знакомы. Форточку в комнате открыли, холодный воздух. Форточка находится наверху, холодный воздух заходит в комнату, опускается вниз. Горячий воздух поднимается вверх. Холодный опускается, горячий поднимается. Здесь то же самое. У ядра горячее, горячее вещество, оно поднимается наверх. Наверху, пока она поднимается, она постепенно остывает, и потом начинает опускаться вниз. Таким образом происходит конвекция вещества. И благодаря этой конвекции, просто из-за силы ну, упростим, но назовем, просто из-за силы трения, вот это вещество, оно медленно двигается. Это человек не может это увидеть. А мы помним, что у нас мантия. Тут вот такой вот резонанс. Мантия вроде бы твердая, но она двигается. Тут важно понимать, это происходит в рамках миллионов лет. Все-таки процессы в Земле – это очень длительные процессы. И когда речь идет о геологии, надо понимать временные масштабы сильно больше человеческой жизни. Это, кстати, один, большой, это один из самых главных а, нюансов, самых больших преград при изучении геологии, при изучении геологических процессов, изучении Земли как и таковой. И вот просто из-за силы трения между мантией и, вот этим, и вот этой земной корой плиты двигаются в ту же сторону, куда происходит конвекция. Соответственно, если у нас… И это происходит в рамках вот таких ячеек. То есть у нас вот в этой ячейке, например, вещество движется по, против часовой стрелки здесь по часовой стрелке. Это значит, что правый блок будет двигаться направо, левый блок будет двигаться налево. Значит, здесь будет процесс растяжения. Это плита у, у, утягивает Северную Америку, это, например, Евразию, у нас открывается Атлантический океан. Вот, Соответственно, тут вот приводится такая простая аналогия с кипящей водой, двумя брусочками. Автор этой статьи утверждает, что в домашних условиях должно все получиться. Ну, вообще, с точки зрения физики, все должно получиться. Ой. Соответственно, еще последний важный постулат. Тут вот сейчас будет много слов сложных. Мы разберем их на простом таком бытовом примере. Раз плиты двигаются, значит, ну, они в любом случае как-то взаимодействуют друг с другом. Да? Они же не могут просто в пустоте двигаться. Соответственно, благодаря этому было выделено три типа взаимодействия. Плиты могут либо сходиться, либо расходиться, либо двигаться параллельно друг к другу. Мы помним, что у нас преобладает только горизонтальное движение. Вертикальных практически, но ну, они по сравнению с горизонтальными несущественны. Соответственно, три типа взаимодействия. Ничего больше выдумать нельзя. Раз всего три типа взаимодействия, поэтому должно быть какой-то ограниченный тип границ между этими плитами. Тут есть еще одно осложнение. Выделяют еще два типа коры – океаническую и континентальную. Они сильно отличаются по своему строению, по своему образованию и все прочее, но мы, нам важно лишь одно главное свойство. Океаническая кора тоненькая, но тяжелая, континентальная кора толстая, но легкая. Такой вот небольшой резонанс, но природа сложная штука. У них разная плотность совсем. Соответственно. Океаническая кора вся молодая. Она постоянно образуется и разрушается. А континентальная кора она древняя. Она вот один раз образовалась, она немножко меняет свое строение, она чуть-чуть разрушается, чуть-чуть образуется. Но глобально новые континентальной коры не образуется. В, в упрощенной схеме, конечно, есть особый механизм, но вот мы будем думать упрощенно, что как бы новой континентальной коры не образуется. Соответственно... Если плиты расходятся, происходит процесс растяжения, этот процесс называется спрейдинг. Если плиты океанические. Либо рифтинг, либо если плиты континентальные. Ну, нам это не важно, просто вот такие вот два процесса. Спрейдинг, рифтинг. Соответственно, это процесс растяжения. Там происходит растяжение и образование новой вот океанической коры. Соответственно, сначала у нас растягиваются континенты, происходит рифтинг. После этого, когда континенты порвутся, вот тут вот, тут начнет вытекать магма на поверхность, застывать, у нас будет образовываться океаническая кора новая. И там уже будет процесс, соответственно, спрейдинга. Понятно пока? Вопросов нет? Это хорошо. Соответственно, с растяжением все. Если у нас происходит сжатие, там тоже есть несколько типов процессов, мы разберем один основной главный, называется он субдукция. У нас есть тяжелая континентальная кора. Мы помним, что по закону сохранения у нас объем земли должен сохраняться. У нас земля не может расширяться глобально. У нас не может глобально меняться плотность вещества. Соответственно, если земля не, расшир, не увеличится в размерах, но у нас происходит где-то растяжение и образование нового коры, то где-то должна разрушаться старая. Соответственно, это происходит зона субдукции. Тяжелая океаническая погружается под другую плиту. Это может быть другая океаническая, это может быть континентальная плита. Но, в общем, в любом случае, одна плита подгружается океаническая. Почти всегда, за очень редким исключением, мы по ней очень поговорим. Это Гималай, я сразу скажу. Вот. А, соответственно, океаническая кора погружается под другую, она тонет и уходит на большие глубины. И она уже внутри земли, на больших глубинах плавится. Но происходит. Таким образом, происходит Циркуляция вещества в земле. Здесь у нас образуется новое вещество, выходит, образуется новая кора. Эта кора постепенно охлаждается, уходит там вглубь, потом в какой-то момент тонет. В прямом смысле этого слова. Именно тонет. Вот. Тонет, там внизу опять плавится, опять вещество сюда приходит, и вот такая вот циркуляция вещества. Да. А бывает, когда они вот так вот, подним, оба кора поднимаются? Да, мы сейчас об этом поговорим, когда... Надо понимать, что вот океаническая кора тоненькая, да, ей легко потонуть. То есть мы представляем, гигантская континентальная тоненькая, океаническая, ну что тут тоненькая и океаническая, легко уйти вниз. Когда же, вы правильно сказали, мы сейчас об этом поговорили, поговорили, это называется процесс коллизия. Когда две континентальные плиты сталкиваются, что же происходит? Они обе легкие, они обе мощные, одна, одной под другой очень тяжело залезть. Да? Тогда там происходит горообразование. Коллизия, горообразование, это... Примерно синонимы. И там вот есть одно исключение, когда вот этот процесс доходит к крайне точке, когда вот две плиты очень сильно столкнулись, тогда одна континентальная может очень полого уйти под другую континентальную. Тогда образуются самые высокие горы, собственно, Гималай. Да, конечно. да? Да. это будет очень Ну, это. Достойно отдельной лекции. Вот. Она, есть разные типы извержений. Мы сейчас мы поговорим немножко о извержении вулканов, чуть позже. Посмотрим, где они находятся в основном. Вот. А, ну да, это, это извержение вулканов, когда... Зачастую, если мы берем океан, то это плавное вытекание вещества. Просто вещество спокойно вытекает. Вот магма вытекает на поверхность, застывает спокойненько, без каких-то глобальных взрывов. Но есть извержение вулканов, когда глобальный взрыв. Мы об этом, может быть, чуть-чуть поговорим. Вот, собственно, основные процессы, да, рейтинг, который переходит в спрейдинг, субдукция, которая постепенно перейдет в коллизию, потому что вот в этом, вот, мы представляем, у нас вот тут океан, в какой-то момент спрейдинг здесь затухнет. И у нас будет только субдукция. соответственно, в какой-то момент вся океаническая кора уйдет, и два континента столкнутся. Таким образом начнется коллизия. Все процессы циклично следуют друг за другом. Вот, тут еще есть такое важное слово, как «горячая точка», но о них мы, если успеем, поговорим. Соответственно, что же мы видим на карте? Как, это, как вся эта тектоника плита доказывается на карте? Собственно, вот это вот Атлантический океан, вот он, середина Атлантических хребет. Вот он идет в центре. Мы видим, что он практически идеально в центре. Идет Атлантический океан в этом смысле лучший пример, потому что там не происходит субдукция, там все идеально, картинка сохранилась геометрически. Вот. И вот у нас примерно одинаковое расстояние везде от хребта до материков. А вот на этой карте, собственно, представлены изражения вулканов и землетрясения. А, это, это, только землетрясения. Ну, там, где землетрясения, там и вулканы. Картинка одинаковая примерно. Что мы видим? Атлантический хребет вырисовывается идеально. Отлично вырисовываются индийские хребты. Вот это юго-западный индийский хребет, центральный, юго-восточный. Там везде происходит процесс праздника. То есть, что мы видим? Абсолютное большинство землетрясений происходит на границах плит. Опять же, вот это вот место здесь вот э, происходит. Сейчас Африка вырезается в Евразии. Тут растут Альпы, тут такая колье субдукция одновременно. Вот Альпы, Кавказ, вот эти все горы. Вот тут вот Гималаи тоже основные. Вот сколько тут землетрясений. Вот, и, вот тут вот, вот это называется Тихоокеанское огненное кольцо. Вот это вот. По контуру... Тихоокеана океана вырисовывается граница Тихоокеанской плиты. Там происходит везде субдукция. Корреляция очевидна, да? Ну, то есть почти все землетрясения на границах плит. Соответственно, это еще одна картинка про возраст. Ну, то есть мы, мы доказали, что в принципе землетрясения идеально коллерируются с, тектоник, с а, идеями тектоники плит. Подтверждают ее, да? При этом, если мы посмотрим... Тут практически землетрясений не на границах плит практически нет. Вот тут есть вот это, вот здесь, вот здесь происходит процесс растяжения сейчас. Вот. Да, отдельно какие-то точки выбивающие, но в принципе глобально все идеально повторяет. Это карта возрастов океана. Если посмотреть, то самая древняя кора находится вот тут вот. Вот тут вот, вот тут самая древняя. 180-200 миллионов лет, всего лишь. что. Хотя у нас континенты есть с возрастами, самые древние ну, там, особым способом датируем самые древние образцы на Земле, которые были найдены, это 4,2 миллиарда лет. Породы 3,8 миллиарда лет, самые древние. Цифры очень большие, да? На Земле всего 4,5 есть, ну, на всякий случай уточню, вот считается, есть даже какие-то как бы замеры 4,5 миллиарда лет, но там спорят. Вопрос точности. Вот, ну, в общем, а океаническая кора всего лишь 200 миллионов. Значит где другая кинечная? Она разрушается. Опять же, подтверждается процесс субдукции. Тут сейчас попробую запустить вам фильм. Не верю, что мне получится. Ну ладно, не получилось. Там просто красиво демонстрировались процессы, такая красивая анимация, как это все выглядит. Собственно, а сейчас мы с вами поговорим немножко о гемолайфе. Сейчас такая разрядочка, интересный факт. В принципе, в геологии ну, были выведены законы, которые определяли как, как собственно, высоту суши, грубо говоря. Вот. И учитывая все вот эти законы баланса вещества там, по плотности, массе и так далее, выходило, что максимально при столкновении двух плит, то есть при коллизии, горы могут вырасти всего 4 километра. Больше не мог. А у нас здесь Гималай 8 километров. Странно, как, как, как, такое, там, как такое могло получиться? Геологи долго-долго думали, и вот вам тут представлен профиль. Смотрите, вот это вот Индия, вот тут вот, да, вот это вот первых ребят, Гималайские самые высокие, а потом ровненькое плато. Вот, ну, это плюс-минус ровное, тут, конечно, масштаб немножко приукрашен, но в принципе ровно, в районе как раз 4-5 километров. Так как так получилось, что вот здесь 4-5 километров, а вот эти горы высоченные? Вот тут вам еще много примеров в профиле. Это разрез земли, грубо говоря, это высота. Вот мы идем, вот это вот низко, потом резко горы, потом плато. Резко горы, плато. Вот так вот. Вот Это Индия, вот это вот Гималай, самый высокий, а вот там тибетское плато. Как так получилось? Геологи нашли ответ. Из-за поверхностных процессов, из-за дождя. Просто из-за дождя. Из-за того, что очень много... сейчас вот, Знаете, когда мне об этом рассказывали в университете, мой преподаватель, я очень долго не мог в это проверить. Очень странно. Слышать, что горы 8 километров из-за того, что на южном склоне этих гор идут очень активные дожди. Там просто много, дождя, много капает воды, вода вымывает породу, образуют глубокие овраги. Чем глубже овраги, тем просто из-за того, чтобы сохранялся баланс, все, вся плита немножко всплывает наверх, и дождик дальше капает, делает фрез еще глубже, еще поднимается. Звучит бредово немножко, да? Есть такое. Но мы сидели, мы с преподавателем потратили на это 2 часа времени, чтобы все это рассчитать. Мы прям сидели, уравнение считали, и у нас все сошлось. Это правда так? Просто из-за того, что с Индии идут эм, очень активно. Вот здесь вот очень активно идут дожди, ветер с юга дует, сюда пригоняет огромное количество туч, они все утыкаются в горы. Там происходит выпадение огромного количества воды, огромные дожди. Вот. Из-за этих дождей очень глубокие овраги. И поэтому вот здесь вот перепады высот. Вот если посмотреть, сейчас, вот тут вдоль хребта, вот, вот перепады высот, 7 километров, и сразу вниз, вот тут вот перепад, 3, 3 километра, в сумме 6 километров перепад. Там перепады высот от пика до оврага может доходить до 7 километров. И вот если мы сейчас все это сложим, у нас получится ровно 4 километра. Это просто интересный факт. Есть вопросы? Нет вопросов. Надеюсь, вам, надеюсь, я понятно объяснил. Собственно, идем дальше. Как уже вы наверняка заметили, раз материки двигаются, то наверняка образуются такие вещи, как суперконтиненты. Просто по теории вероятности, периодически вся суша должна образовывать единый континент. Все наверняка, ну, наверняка многие слышали о таком, как Пангея. Слышали кто нет? Ну, слышали про Панки, да? Она была примерно 250 миллионов лет назад это вот самый последний суперконтинент. Вот тут она представлена. Ученые долго думали, собственно, наверняка же были такие истории, такие случаи еще в истории. И с помощью особых методов они реконструировали движение плит. И выяснили, что в принципе этих суперконтинентов могло быть много. И считаю, что их от 4 до восьми, а некоторые ученые выделяют даже 16 суперконтинентов. Есть такие а, ученые, которые находят, нашли много доказательств того, что может быть даже их еще и больше. Но основные самые такие, вот это Пангея, вот, или еще называют Пангея, Венеровская Пангея, вспоминаем Альфреда Венера, Вот, а это Родиния, Колумбия и Кеннерланд. Это четыре основные, которые вот, считают, что они правда были. Тут вот написано возраста их существования, когда они были. Вот. Ну и соответственно, возвращаясь к особенности тектоники Плит, она позволяет прогнозировать. С помощью простых реконструкций предположили, что примерно через 250 миллионов лет сформируется еще, еще один супер, суперконтинент. Будет он называться Пангея Ультима. Ну, ее так сейчас назвали. Интересно тоже еще: вот, родиние это от русского слова родина и океан, когда, То есть поскольку при каждом суперконтиненте есть еще суперокеан, условно. При Родинии был суперконтинент, который назывался э, Мирный, по-моему. Тоже слово мира русского. То есть, они, это международно принятый факт, ну, название. В общем, суперконтинент был много разных. Вот эти, конечно, самые спорные, самые древние. Вот. Э, ну, кто считает, что они есть, кто считает, что их не было. Собственно, вот картинки разных. Вот Родиния, как тут, тут подписан вот, африканский блок. Понятное дело, что в том виде, в котором мы сейчас видим наши э, Континенты, они, они были другими, другой по форме, потому что континенты разбивались на более мелкие блоки, по-разному соединялись, двигались, перемещались. В принципе, почти вся Пангея находилась, ну, особенно вся вот южная часть, вот эта вся, она находилась на северном полюсе Антарктиды, тоже была на, на, на южной полюсе простите. Иногда блоки могут делать между двумя суперконтинентами пару кругов вокруг всей Земли, пару раз проходя через полюс. Такое тоже бывает. Иногда скорости очень большие. Вопрос к вам. Какая самая высокая гора в мире? Можете, вот, как, крики из зала. Эверест, Джамалунгма, да? Все так думают, да? Интересный <соединяйте> ответ. <соединяйте> правильно, да. Все, ну, классически все думают, что это Джамалунгма, ну, или Эверест. Это, на самом деле, самая высокая точка Земли. Это, конечно, так. Но самая высокая гора, как кто-то там правильно крик, ну это Маункея. Это остров Входящий в состав Гавайских островов, самый последний остров. Вот. Его высота 4 километра над водой, но еще 6 под водой. В сумме высота этой горы, а это просто одна сплошная гора, это вулкан, 10 километров. Побил Эверест. В общем, это так вот, многие считают, что Эверест самая высокая гора. Но если мы берем в относительных высотах, то это, конечно, Монке. из в абсолютных высотах, от уровня Мирового океана, то это Эверест. Собственно, теперь поговорим про вот Гавайские острова, или почему, собственно, они есть. Если посма... Сейчас мы поговорим с вами вот про плюмы и горячие точки. Тут вот есть смешной медведь, потому что вот эта вот льдина очень похожа на такой вот эффект... такое вот, э, явление, которое называется плюм. Что же это такое? Если посмотреть на карту, которую я вам показывал, землетрясение и извержения, в принципе, большая часть всего укладывается в тектонику плит. Но самый большой камень преткновения теории тектоники катастроферных плит – это вот эти вот горячие точки, аномальные точки, которые не вписываются в общую концепцию, посреди плит. Называется так же внутриплитный магматизм, то есть у нас есть плита, а внутри плиты почему-то магматизм. Хотя вроде бы тектоника плит говорит, что извержение и в принципе магматизм происходит только на границах. И это был очень долго камень преткновения, и все говорили, что ваша теория не верна, потому что вот она не объясняет вот этого. Поэтому правильно говорить в современности не теории тектоники плит, а теории тектоники литосферных плит и гипотеза плюмов. Они вот вместе в тандеме, они, они не противоречат друг другу, они друг друга дополняют. Собственно, все, что известно, если просто, то это плюм или горячая точка. Кто-то разделяет эти термины, кто-то нет. Разная терминология по-разному. Мы будем разделять смысл плюм – это что-то масштабное и большое, а горячая точка – что-то более маленькое это локальный восходящий тепловой поток. Просто из глубин Земли, со разных глубин, кто-то считает, что вообще от границы ядро вверх идет локальный тепловой источник. Ну, просто локальное тепло. Вот вверх идет, строго вверх. И проявляется на поверхности в виде островов, в виде э, каких-то супервулканов, магматических провинций, по-разному себя проявляет. Собственно, вот они, эти горячие точки на мировой карте. Из известных. Это вот Гавайи. То есть вот она, Тихоокеанская плита. Вот так вот она идет. И просто посреди нее есть Императорский хребет и вот Гавайские острова Вот так вот. Единая цепочка вулканических, вулканов. Интересно, что вот, если посмотреть их возраста, они строго будут идти по порядку. Эти самые древние, эти самые молодые. И вот таких вот, видите, горячих точек на Земле очень много. Еще из всем известных будут Азорские острова. Горячая точка Азора. Там находится остров Тенриф. Может быть, там часто... Ну, в общем, такое курортное место считается. Исландию тоже все знают. Ну, наверняка, я надеюсь, все знают. Вот есть остров Исландия. Тоже очень интересное место. Потому что это, это самое большое... Ну, и многие считают, что единственное, а на самом деле нет. Практически единственное место, где вон тот самый середина океанических хребет, про который мы говорили, да? Который проходит через все океаны. Выходит на поверхность. И его, соответственно, можно начать на поверхность. Очень интересное место. Вот так, так этих горячих точек очень много. Это ныне действующие. В истории поток что таких горячих точек очень много. Ну а там, где вот горячий крурочек, там это ныне действующие. Собственно, Паргавай. Вот тут вот не очень видно, вот тут, наверное, получше видно. А идут возраста, собственно. Вот этих вот вулканических островов самые древние 83 миллиона лет, если не ошибаюсь, 81 вот самый древний остров вот. Точнее, он уже, это уже не остров, это уже подводная гора. То есть, поскольку образовалась гора 82, наверное, да? 82 миллиона лет назад, больше 82. Она в воду постепенно стачивается, стачивается, стачивается. Она уже давно под водой. Это подводная гора. Как и почти все в, в, в, в Императорском хребте и в Гавайском хребте. И вот они прямо идут чётенько по возрасту, друг за другом. Соответственно, благодаря этому, благодаря именно таким горячим точкам, можно реконструировать движение плиты. По ней понятно, что евразий, вот эта евразийская плита, как она двигалась. Да, вот как тихоокеанская плита двигалась. Поточечно просто перемещать назад, и мы можем понять траекторию движения. Собственно, вот и нет. То есть вот здесь вот вулкан извергается, плита сдвигается, вулкан опять извергается, плита сдвигается. Таким образом у нас получается цепочка островов. Собственно, еще парочку таких же, ой, таких же примеров, когда есть вот э, горячая точка, и вот за ней есть четкий след по извержениям, вот, вот, вот, по Таких примеров много. Второй вид проявления. Вот может такими цепочками проявляться плюм, а может быть супервулканами. Такими самыми глобальными извержениями. Все слышали про Йеллоустон. Говорят, вот, он произойдет извержение, конец света, все прочее. Часто говорят об этом в новостях, и, там, люди очень любят... Раздуть из мухи слона. Вот. Соответственно, да, Йелла является супервулканом. Под ним есть плюм. Вот. Ну или горячая точка. Вопрос масштабов. Вот. Так же, как она двигалась постепенно. Да, там сейчас эта горячая точка активная, Там происходит активное нагнетание магмы. И все сопутствующее этому. Вот. Такие суперизвержения супервулканов происходили в истории достаточно часто. Подобные из последних это вулкан Тоба. В Индонезии, если не ошибаюсь, по-моему, последним был последним. По-моему, в районе 12 тысяч лет назад он извергался что-то такое. Соответственно, вот Исландия тоже красивая, там тоже много извержений вулканов происходит. Вот что происходит рядом с такими точками горячими. Гейзеры. Там же все горячо, температура там очень высокая. В принципе, Исландия – это центр геотермальной энергии. Там люди просто закачивают на большую глубину воду, она там нагревается, скипает и выходит наверх, благодаря этому там турбины и все прочее. Это как чистая энергия считается. Вот. Там происходят гейзеры, там всевозможный вторичный вулканизм, там красивые места, где выходит чистая сера. Вот. Соответственно, как же это выглядит? В Исландии вот такие вот гигантские трещины отрыва, трещины излияния, вот так вот, так вот выглядит извержения вот там, вот, это вот ис исландские. Такие длиннющие, просто это, вот все, это все Исландия. Просто красивые картинки. А Камчатка это тоже Нет, Камчатка это зона субдукции. Это островная дуга. Думаю, об этом опоршко, это можно сейчас, в принципе, поскольку мы говорим про вулканы, когда одна плита погружается под другую, очевидно, что полита плавятся. Но первоначально они плавятся в верхний осадочный слой, где много водички. То плита одна по другой погружается, и вот этот осадочек, который есть сверху на плите, в нем очень много воды. Вода, понять дело, быстро вскипает и выходит в так называемое надкритическое состояние. образуется такая сложная вещь, как флюид. Никто не понимает, что такое флюид до сих пор. Люди Ученые спорят, как правильно дать определение слова «флюид». Каждый воспринимает это как что-то по-своему. Ну, глобально это вещество в надкритическом состоянии, да, это какие-то летучие компоненты. И у них есть важные свойства. они понижают температуру плавления пород. То есть условно, если обычно породы плавятся, возьмем цифру, 800 градусов, так, из головы взял. А в среднем континентальной Корее 1000-1200 градусов. У лавы температура, у магмы, ну, то есть на границе земной коры, температура... Предположим, ниже, в районе 1000 градусов. Когда там появляется флюид, он понижает температуру плавления. И порода плавится уже не при 1200 градусах, а, например, при 800. Соответственно, а у нас температура 1000. У нас сразу все начинает плавиться, так? И вот совсем непонятно объяснил, да? В общем, флюид... Um, это сложный процесс, мы сейчас не будем в это вникать. Вот. Но вот у флида есть такое свойство, он понижает температуру плавления. Обычно все плавится при 1200, с ним при 800, а температура у нас 1000. Все начинает плавиться, образуются вулканы. Поэтому над зонами субдукции у нас чуть-чуть в стороне, в зависимости от того, под каким углом плита погружается, у нас будут вулканические острова. Собственно, вон то самое Тихоокеанское кольцо, которое показывает. Это все, вот японские, все вот японские острова, Марианские острова, там вот много разных есть. Это все а, вулканические островные дуги, в том числе и Камчатка. Это просто серия цепочек вот, вулканов. И они все вот, вот так вот, вся эта суша образовалась, просто из-за того, что там постоянное излияние вулканов. Вот. А, ответил на вопрос про Камчатку? Хорошо, собственно... Это просто красивая картинка, это уникальное место на Земле, тоже в Исландии. Там, вулкан, там произошло извержение вулкана, обычно при извержении вулкана лава застывает, образуется пробка. А тут вот по определенным процессам, уникальным, лава ушла назад. И образовалась такая вот, там вот такие вот пещеры, там можно спуститься прямо в жерло вулкана, потому что лава оттуда ушла вниз. Собственно, последнее, о чем я скажу про вот эти вот плюмы... Иногда благодаря ним образуются гигантские магматические провинции. Из-за очень активное влияние могут образоваться гигантские лавовые поля просто. Собственно, мы поговорим про два из них, которые имели максимальное влияние на историю развития земли, жизни на Земле. Это вот сибирские трапы и это трапы ДК. Трапы это фактически просто очень большие вот лавовые поля. Эта картиночка показывает вымирание в истории Земли. Да, сейчас вот так вот. Если посмотреть, вот тут вот, вот это миллионы лет, вот это масштабы. А в миллионах лет самое масштабное, мы видим, произошло примерно 250 миллионов лет назад. Так называемое пермтриасовое вымирание. Динозавры не тогда умерли, динозавры умерли позже. После этого динозавры появились. Собственно, все считают, основ, основная идея, сейчас господствующая. Конечно, это был комплексный фактор, почему все вымерли. Вымерло практически все. Более 90%, ну, в районе 90% жизни на суше в районе 70% жизни на земле. Э, в воде, простите. Вымерло. Почему это произошло? Излияли, изливались гигантские сибирские трапы. Вот карта России. Мы с вами вот, вот вот Москва. Вот это вот Западная Сибирь, Восточная Сибирь. Смотрите, какие масштабы. Тысячи километров. В высоту эти трапы вот здесь вот очень известное место, называется плато Путарана. Кто не смотрел фильм, может быть, кто смотрел фильм «Территория», где геологи э, проводят э, разведочные работы, они, правда, на самом, по фильму они приводят вот здесь, вот, а снимал все это на плато Путаран. Вот. вот эти колоссальные, красивейшие просто места, фантастические. Соответственно, высоту, вот эти вот магматические излияния, сейчас плато Путарана это 4 километра, Произошло это, соответственно, 200-250 миллионов лет назад. Наверняка что-то сверху еще стерлось, то есть, наверное, было выше 4 километров. Теперь представляем, тысячи километров в длину, ну, там, четыре-восемь, а есть ученые, которые считают, что 12-16 километров в высоту. Объемы, ну, тяжело представить себе это в голове, это миллионы, миллионов кубических километров лавы. Соответственно, когда лава вытекает на поверхность, это ну, тут вот наверное, я приносил два слова лава и магма. Да? Это два... Лава отличается от магма. Знаете чем? В магме есть газовые компоненты. Когда магма уходит на поверхность, газы, все газы уходят в атмосферу. И условно становятся лавой. Ну, так вот, на простом уровне. Соответственно, когда магма утекает на поверхность, все эти газы уходят вверх, пепел, газы, все это в атмосферу. Так называемая, называется, так называемая, начиналась так называемая ядерная зима. И учитывая масштабы вот этого всего, эта ядерная зима, а это происходило не один год, не два, это там десятки тысяч лет происходило, ведь миллионы лет, а вымерло, собственно, из-за из этой ядерной зимы почти все и вымирает, атмосфера отравлена. И так как очень много всяких сероводорода и всего прочего, солнца нет, температура падает, начинается период, называется такой вот сейчас новый термин, называется Snowball Earth, Земля снежный, этот, снежок, когда вся Земля покрывается ледником. Вот такие такой Snowball Earth, вот соответственно Земля снежок. Вот и красивые картинки вот этого плато Путорана, да. Это, собственно, продукты извержения. Это, это вот пепел, грубо говоря. Плато Патарана. Удивительное место, очень красиво, просто красиво. Картинки, вот тут лучше видно, тут темновато. Вот, просто очень красиво. Вот, это все там. Собственно, второе, по масштабам, не берем вот эти древние, тут все было сложно, вот это, второе, очень важное, вот это, 65 миллионов лет назад, на границе так называемого мел-палеогена, тогда вымерли динозавры, вот, то есть вот динозавры вот тут существовали, а вот тут они вымерли, все говорят, метеорит упал, и прочее, Мексиканский залив, также, как и в случае с сибирскими трапами, в это время изли... Изли... происходило излияние очень крупных, так называемых, трапов трапо Декан в Индии. И они вот здесь вот прослеживались, тут есть вот острова Реньон... тут есть такие -то еще тоже острова а, около Мадагаскара, это тоже вот следы вот этой вот этой а, излияний трапов Декан. Опять же, тоже очень масштабное излияние, очень много лавы, огромное количество газов и опять такое вот крупное вымирание. Один фактор, а еще второй фактор в это же время вместе с этим э, вот почему еще динозавры умерли, потому что, конечно, меньше, чем сибирские трапы, это потому что отойдем от нашей темы, еще один важный фактор, считают, ученые считают, палеонтологи, что в это же время примерно появились покрытосеменные семенные растения. Вот, простите, голосеменные растения я говорил, Голосеменные растения А динозавры не могли их переваривать они, Их организм не приспособлен к питаниям. Они папоротники ели все время А тут появились голосеменные Ну в общем они э, фактически просто им травились им нечего было есть голос Голосеменные вытесняли папоротники Ну и таким образом они вот и вымерли Собственно вот они Трапы ДК, Красивые, просто красивые картинки и последнее из Магматических провинций, и последнее, что я скажу в лекции, это, соответственно, еще ныне действующее. Да? То есть, ну, говорить про прошлое интересно, но интересно еще поговорить о нынешних крупных Магматических провинциях, это Африка, соответственно, э, вот это сомалийский рог, вот Мадагаскар, это называется Великий Африканский рифт. Вспоминаем рифт, процесс растяжения, да? здесь образуются такие вот озера, вот огромное количество озер, а вот тут вот действует горячая точка, называется она Афар. Вот тут вот активное излияние происходит. Это, в принципе, горячие точки имеют колоссальное значение в геологии. Если бы, бы углубляться, они очень сильно меняют всю тектонику, как, как раскалываются континенты, как это происходит, они влияют колоссально. Вот. А еще вот тут есть всякие аномальные, то есть вулкан, например, который извергает чистую соду. Вот. Ну, так просто интересный факт. Вот. Соответственно, это пример современной действующий, кроме вот Исландии, то Вот еще одна действующая ныне э -э плюмофар. Собственно, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, у нас, у нас, э, так как меня просили прочитать длинную лекцию, я еще подготовил для вас маленький э, рассказ о том, как люди, как геологи работают в океане. Вот я вот рассказ. Ну, я думаю, просто разбить две темы, поскольку у нас... Ну ладно, можем в конце. Если у кого-то есть сейчас э, очень важные вопросы, вот, задайте. Если нет, мы можем вот после второй части... Вопросов нет. Хорошо. Поможете включить? Как? Соответственно, вторая моя лекция будет она будет коротенькая, скорее такая чисто просветительская о том, как люди работают на научно-исследовательских судах. Пока включается презентация. Исследование. Вся работа происходила на судне, который называется «Академик Мисталв Келдыш». Это был 71-й рейс в Атлантике в Северной. На самом деле, большинство людей, скорее всего, знает это судно. Кто смотрел фильм «Титаник»? Ну вот, в «Титаник», если вы вспомните, в начале, в середине, в конце показывается судно русских контрабандистов. Ну или кто они там были? Куда приезжает бабушка, рассказывает свою историю, где, собственно, все это происходит. Помните это судно? Это оно. С него спускали те самые управляемые аппараты «Мир». На этом судне повсюду висят портреты, как все это происходило, как снимали фильм «Титаник», как там ходил Кэмерон. Он очень долго, он много лет арендовал это судно. Вот, собственно, искал тот самый «Титаник», опускался сам лично вниз, он с него опускался в «Марианскую впадину», в «Челленджер», вот, собственно, так и назвали. Вот. Это все происходило с этого судна. Вот тут было вот была в фильме. Вертолетная площадка, вот на этой вот части сейчас ее сняли. Вот. А как, если вы вспомните кадры, когда бабушка рассказывала свою историю, там в, внутри судна, в помещении, это происходило в нашей лаборатории. Собственно, что же происходит на вот этих научно-исследовательских судах? Почему, это, чем они занимаются? В данном случае мы в рейсе ходили. Задачи перед научными командами бывают разные. Это всегда комплексное исследование, мы в данном случае изучали современные осадки. В океане существует огромное количество живых организмов, в основном планктона, ну, планктона организма. Когда эти организмы умирают, они осаждаются на неокеанах, и скелет остается. Да? Большая часть осадка, происходит, накопление происходит на неглубоких частях, до километра полутора. Потому что ниже этой глубины большая часть скелетов растворяется в воде. Ну, это, зависит, это зависит от состава скелета, но большинство вот такого вот мелкодноклеточного планктонного организма скелет растворяются. Поэтому, но при этом остается тот небольшой процент организмов, который очень интересно. И как нетрудно догадаться, весь вот этот планктонный организм очень сильно, очень активно реагирует на изменение климата. Становятся холоднее, они, они умирают, они не появляются, становится теплее, они активнее э, размножаются и станут все больше и больше. Соответственно, изучая вот этот вот осадочек на дне океана, можно сделать, изучить летопись, современную летопись изменений климата. Там тысячи лет. Тысячи лет. А, это очень высокая изучающая способность. Ну, то есть, там, вот да, тысячи. Так. Вот это продолжительное времени очень тяжело изучать геологам. Вот. А, и мы, собственно, этим и занимались. Сейчас я немножко расскажу, как это происходило. Собственно, вот он, этот рейс, 71-й рейс. Мы вышли из Калининграда, вот оттуда прошлись, и потом вот через всю Атлантику прошли, зашли в Лабрадорское море вот сюда вот, а потом поднялись вот так вот, резко пошли наверх, походили несколько раз туда-сюда между Гренландией и Исландией, потом от Исландии до Фарерских островов, оттуда до Шотландских островов, оттуда шли наверх, все на север, через... Через вот этот плато Уоррингтона севрии немножко походили еще по Баренцевому морю. Я, собственно, рассказываю своих собственные впечатления, я там сам работал, в этом рейсе. Это вот реальная съемка нашего, мы побывали в шторме. Шторм был девятибалльный, и капитан даже ночью сам вскочил, когда мы упали, шторм очень испугался, лично встал штурвал. Обычно корабль ведут его помощники, а тут он лично его вел. Это еще днем съемка была, поскольку солнце было, а самое страшное началось ночью. Вот, в какой-то момент у меня было бы пройти по стене или по полу. Разницы не было никакой. Вот, ну да, это так, просто из собственных переживаний. Чем же мы там занимались? Соответственно, в первую очередь, надо достать со дна океана вот тот самый осадочка, про который я говорил. Лучше, наверное, смотреть вот тут, тут вот это виднее. Это называется, вот это, вот это, называется труба большого диаметра. Мы вот так вот ее скидывали вниз. Вот видно, она втыкалась просто под собственным весом на скорости. Она втыкалась в дно, идеально соблюдая вот эту всю слоистость, которая есть, то есть вот посадочкам по, по миллиметрам, как все это внутри есть, все это сохраняется, поднимается наверх, труба раскрывается, и все это тут достается. Достаточно просто и незатейливо. Вот. Ну, надо понимать, что в некоторых местах у нас глубина находила до 4-5 километров, а в принципе эту трубу и, там, и на 6, и на 7 километров кидают. То есть глубина очень большая. В принципе, вот опускание трубы вниз на 4 километров занимает примерно 40-50 минут. То есть мы вот 40-50 минут просто отпускаем лебедку, и эта труба падает вниз. Долго. Вот, а мы еще привязывали к этим трубам разные наши э -э бытовые утварь, и очень смешно сминались. Очень, в, когда вот снимали фильм «Титаник», с Келдыша продавали маленькие сувениры. такие маленькие сжатые стаканчики. Это брали обычные стаканы, ну, Самый обычный одноразовый стаканчики, На них что интересовали и прикрепляли к погружаемому управляемому аппарату Мир. А на глубине большое все это сжималось. Получалось очень смешное э, вот это вот искажение рисуночка, и получается такие маленькие бумажные стаканчики. Подавали что-то по 40 долларов, по 30 долларов что-то такое, как сувенир с Титаника. А, да, ну то есть их, правда, погружали там же, где утонул Титаник. Мы делали так же, но мы не продавали, мы себе делали. Вот. А металлическая кружка очень смешно сжала, сжалась в шестигранник. Вот. Соответственно, вот это вот один из приборов. Труба большого диаметра. Второй прибор – это вот дно-черпатия. Название вполне говорящее. Просто кидается с судна вот такая штука. Ковш раскрытый, и он падает на дно, там срабатывает рычажок, он захватывает, ты его поднимаешь и получаешь просто какой-то материал с поверхности. Это в основном нужно вот сначала кинуть вот дно-черпатия, чтобы понять, или нету ли на дне крупных камней. Потому что, если есть крупные булыжники, и труба большого диаметра на него упадет, на этот булыжник, она просто погнется. Вот эта вот гигантская труба, она 8 метров в длину, да, это 8-метровая, она может просто погнуться под собственным весом, под вот эту скорость, на которую она падает. Вот. И еще, соответственно, что же мы делали потом с этой трубой большого диаметра? Мы ее разрезали, доставали, разрезали пополам. И потом начиналось самое интересное. Мы отбирали образцы на всякие экспресс-анализы. Определяли огромное количество параметров, которые важно вот прямо на свежем осадке. Пока он не окислился, пока он не противодействовал с воздухом, у него не попал воздух. Там, брать анализы на составляющие различных газов, на все что угодно. В принципе, отбор образцов – это очень длительный процесс. А после того, как мы вот одну половину отобрали на разные анализы, вторую половину мы начинаем резать по одному миллиметру. Вот эти вот все там 5-6 метров, которые мы вытаскиваем, мы начинаем резать по 1 мм, укладываясь в каждый в отдельный пакетик. Вот. А потом этот каждый пакетик, каждый миллиметр будет очень подробно изучаться в лаборатории в Москве уже. Почему важно вот это, мы что очень важно соблюдать чистоту, практически, ну, сложно сказать, стерильную, потому что мы работаем, в принципе, с такой грязючкой глиной. Вот, ну, достаточно, мы там нельзя использовать грязную воду и все прочее, потому что очень важен как можно, более чистым и не... И с чистым вот этот осадок довести до Москвы, не, не принеся в него ничего нового извне. Вот. А, вот это, соответственно, ТБД, вот это труба большего диаметра. мы просто через ситочки просеиваем и смотрим, сколько у нас каждого, каждой фракции, так называем, сколько у нас в процентах или и в, и в граммах, там, частичек от одного миллиметра, там, от 0,01 миллиметра до 0,1 миллиметра, сколько от 1,10 миллиметра до, мм до 5 миллиметра и так далее. Вот по каждому так вот делению да, вот через ситочки, через систему сит просеиваем мы смотрим. Тоже важная информация. Потом вот такие делаются фотографии, вот каждой фракции, вот они, сколько ее было, все это фотографируем, все это документируем, работы очень много. А вот с трубой большого диаметра делаем такие вот э, как колоночки, вот они тут. Вот, вот тут, соответственно, все очень интересно, это вот эта вот штука. Этот булыжник находится на трех метрах, он находился в глубине фасадка на трех метрах, и мы до сих пор очень удивились, когда увидели, потому что удача колоссальная из того, что труба попала, ну вот как он прям, практически впритык вошел, и вот тут, тут есть еще один такой же, но он поменьше, и вот труба ровно упала на него, не ударишь, не сломавшись, мы считали, что нам очень повезло, потому что у нас была только одна запасная труба, вот. и прям очень радовались этому, еще и булочника такой достали. Это, кстати, говорит о каких-то крупных оледенениях такие булыжники посреди э, глинистого материала, а глинистый материал – это значит глубинный материал. Значит, там были большие глубины, там не было, не, не могло привнестись это из континента. Это значит, что там прошел крупный ледник, и, и это из ледника упало. Ледник прошел по континенту, забрал с собой этот булыжник, нес, нес, нес, нес, а в этой точке он, ну, видимо, подтаял и уронил этот булыжник. Вот, и третий прибор называется мультикор, ай, опечаточка, мультикорор. Вот это ра лишнее. Не убрал. Вот. А это такой прибор, который собирает верхние осадочки. То есть, то есть та труба, она собирает а, 5-6 метров. Но у той трубы проблема в том, что особенность, техни, техническая особенность. Верхние 40-50 сантиметров, к сожалению, в ней не сохраняется вот эта слоистость. То есть, все остальные 5-6 метров все хорошо, а вот верхние пару несколько сантиметров не сохраняется. Для этого есть специальный прибор, называется мультикор. так, случайно. Мультикоррер, это такие четыре трубочки, тоже по собственным версиям, вот грузила, просто опускается вниз, она падает туда, втыкается в дно. А вот тут вот, вот эти клапаны срабатывают, закрывает ее. Сейчас мы подробно посмотрим. Вот, вот, вот, Соответственно, вот ее выводят, пускает на дно. Наверное, вам лучше, не знаю, где-то, темно слишком. Вот мне эти лапки такого паука срабатывают, захлопывают, поднимаются наверх. И тут даже работают гиохими... э, гидрохимики. Гидро гидро гидро они берут вот эту воду, изучают воду на дне океана. Тоже очень важно, поскольку вода, состав воды может колоссально отличаться в разных слоях, там различные течения. С нами работали гидрологи. Они у них специальный прибор, они вообще воду изучают досконально и она очень сильно отличается там различия могут быть в 2-3 метра, а вода уже колоссально меняет свой состав. В общем, а потом это то же самое: берем на экспрес-анализы, вот, делаем такие вот колоночки, срезаем это все. И также обрабатываем. Собственно, XRS-анализ мы делали много. Ну, тут, тут они проведены. Это еще одно видео во время слабого шторма. Потом был сильнее. Вот. Делаем различные анализы, изучаем его, все это документируем, все это имеет смысл. То есть, вот эти классы. Потом люди, которые практически у каждого метода есть свой, специальный, есть свой специалист, который занимается именно этим методом. И все эти анализы уходят в разные лаборатории, в разные институты, иногда даже в разные страны. То есть, в принципе, и в сумме мы отобрали вот 4000 образцов за всю нашу рейс. В принципе, на одну вот такую трубу, которую мы делали, трубу большого диаметра, ее обрабатывать э, группу ученых в районе года. Мы сделали 6 или 8 таких труб. Вот, а рейсы еще по 5-6 рейсов в год проходят. То есть, представляете, объем работы. В принципе, материала очень много. Это самая большая проблема. материала очень много, и обрабатывать его не успевают. В общем, вот они эти экспресс-анализы, мы имеем там, восприимчивость, разная, влажность, PH, все прочее. Мы смотрим, там, с помощью различных приборов, и досконально изучаем цвет прибора, с помощью, проб, с помощью специального прибора, смотрим под микроскопом. Вот это вот это, это такие микроорганизмы, те самые микроорганизмы. Вот так вот выглядят их скелеты. Вот они маленькие, вот такие ракушки, это под увеличением, вот, собственно, Просто разные способы визуализации всех этих материалов. Вот тот самый булыжник, про который я вам говорил. То есть в моей той картинке в итоге делаем вот такую вот, по, по, по, по 5 сантиметров, или иногда по 2 сантиметра, каждый замер, каждый анализ, вот все вот такие вот подробные, с максимальной подробностью. Вот. И мы еще изучаем рельеф дна океана, тоже очень важно. Потому что как, собственно, делать все современные карты рельефа дна, это спутники. Очень сложный процесс по изменению, там один из самых основных, это изменение траектории движения спутника, определяет силу гравитации в каждой точке, там можно сейчас рассказывать, расписывать, но а, идея в том, что в основном рельеф океана определяется с помощью спутников, вот, но он, у него погрешность достаточно большая. Вот, но ну, на какие-то общих, на общем можно достаточно, но если нужно подробно изучать, то используют так называемые холоты. Это та же, самая, та же самая волна, как и мы говорили, когда простройление Земли пускается, она отражается одна и возвращается назад. В принципе, в геологии методы изучения дистанционные, они такие же, как в медицине. Это фактически то же самое узи. Вот. Отличие только в том, что почему, кстати, возвращать, почему Землю тяжело изучать. Потому что мы Землю можем смотреть только с одной стороны. Человек на анализе на узи можно посмотреть с любой стороны. Крутить, вертеть его с этой стороны и с, с этой, неважно. А мы Землю можем изучать только с одной стороны. Мы все видим однобоко. Мы не можем посвятить сбоку, с обратной стороны. Не получится. Это очень сильно усложняет процесс. Вот. итоге, ну, так и получаются такие подробнейшие картинки. Вот это вот рельеф, это вот через всю Атлантику. Вот. Это от Гренландии до Британских островов. Вот. Подробненько. Вот. Собственно... С этой лекции спасибо за внимание. Это вот наша команда. хотел тут только еще добавить, собственно, заключительное слово про геологию. То, что я только что начал говорить, так как я заранее говорил, почему, собственно, Землю тяжело изучать, почему мы про Землю знаем меньше, чем про космос. Собственно, это вот да. Первый фактор я только что сказал. Из за того, что мы с Землей можем смотреть только с одной стороны. Вторая проблема в геологии в том, что мы можем смотреть, мы изучаем процесс, мы все процессы изучаем в данный конкретный момент. Очень тяжело изучать историю, как это было до этого. Это, собственно, делать так, как все процессы в геологии, ну, абсолютное большинство, особенно вот такие вот глубинные процессы, они протекают миллионы лет, иногда миллиарды лет, то есть в Земле 4,5 миллиарда. Вот, собственно, наш диапазон изучения. Время колоссальное изучить, что же там было, это вот чистые догадки и гипотезы. Мы не мо... Еще одна проблема, что мы не можем почувствовать материал руками. Самая глубокая скважина. Кто им канал, знает, сколько, сколько самая максимальная глубина, вот сколько пробурили вглубь Земли. 12 километров. Кольская, сверхглубокая скважина. Вспоминаем радио Земли 6371 километров в среднем. Ну, что такое 12 километров, когда 6 тысяч километров, там, почти 7 тысяч километров Земля. Ну, вообще неощутимая, Учитывая, что земля, земная кора в том месте, где бурили, в районе. там, 40-50 километров, там очень мощная кора. И это был один единственный уникальный случай, это, это возможно было только при Советском Союзе, когда вот такие вот классы, это стоит безумных денег, сложно представить, сколько это стоит, вы пробуете скважину. Это вот чистая наука, это не имело никакого практического значения прикладного, вот. да и данных она дала очень мало, самое парадоксальное. И, собственно, вот, кстати, вот вспоминая ту самую вот те методы волновые, когда каждый слой можно вытереть в Земле, там есть своя погрешность, вот те данные, которые были получены с помощью что-то называется геофизика, и те данные, которые были получены при бурении, вообще не сопоставляются. Данные были получены разные. В общем, к чему я это? Землю изучать очень сложно, пощупать мы не можем, покрутить мы не можем, во времени изучить не можем. Все, что было в прошлом, мы можем провести только аналогию с тем, что есть сейчас. А кто сказал, что это было на самом деле так? Мы можем только допустить, это именно допущение, что большая часть процессов, протекающих тогда, были похожи на процессы, протекающие сейчас. Либо, учитывая какие-то наши представления о устройстве мира, мы можем сказать, как это, как, могло измениться, как мог измениться процесс. Да? Что-то может можем делать, но все равно все в любом случае только допущение. Вот. Собственно, поэтому Землю изучать так сложно, и поэтому так мы нее мало знаем. Многие ученые, такие скептические физики, э, любят говорить, что геология вообще в этом смысле гуманитарная наука. Э, ну, много кто говорит, да, это на самом деле, такое правда есть мнение. Но у нас есть преподаватель, который закончил физфак, он геолога практически не знает, вот, он ведет особенный там предмет на стыке, вот. Он, собственно, да, говорит, что геология в этом смысле гуманитарная наука, которая имеет колоссальный потенциал для естественно-научной, но пока гуманитарная, слишком, слишком мало точного чего-то. Вот. Собственно, это к тому, почему геологию так сложно изучать и почему так много вопросов. На самом деле, мы можем быть уверены только в том, что на поверхности и то, как это образовалось, мы в этом не уверены. Мы можем лишь допускать. В общем, спасибо за внимание, надеюсь, вам было интересно. Спасибо. Ну, вот теперь задавайте вопросы все эти, которые... Да. А вот, вы сказали, что... На слайде было показано, что когда океаническая наползает под океанический, это называется субдукция. Вот это ваш Когда океаническая наползает на континентальный... Когда yeah. нет процесса погружения континентальной под океаническую. Есть особенный процесс, когда происходит наползание океаническое на континентальную. Вот это важный нюанс. То есть при этом процессе континент не тонет. Это просто в особых местах может произойти маленькое расстояние, когда континентальная кора именно наползла на, контин... на... Океанически наползла на континентальную, надломилась и начала дальше погружаться. Такие структуры называются афиолиты, они есть, их достаточно, ну, ну, они встречаются на Земле. Это в основном, там, у них есть разные механизмы образования, такое бывает. Вот. Но именно погружение континента под океан, нет, не бывает. Угу. А что происходит там, где Континент перекрывает а, средневно-океанических регаций. Континент не может, в смысле перекрывает? Вы имеете в виду, когда океаническая каратония под континентом? Или что вы имеете в виду? То есть э, на северо-востоке Тихого океана э, восточно-тихоокеанское поднятие перекрытие э, субдуцировано под э, североамериканский континент. Да, там есть такое. Там, только оно не субдуцировано, да, там а, есть места а, на Земле. Я не, не очень понял, что вы спрашиваете, поэтому скажу два варианта, как я вас мог понять. В одном случае есть места, где а, Срединокенический хребет уходит на континент, все это место знают, это разлом Сан-Андрес, это, это в Калифорнии, там Срединокенический хребет уходит на континент и продолжается на континенте. Там происходит растяжение. Есть места, где среди кионических хребет, то есть зона спрейдинга, погружается под континент. Да? Такие места есть, когда скорость субдукции, то есть скорость погружения больше скорости нарастания. Тогда логично, что хребет постепенно двигается к границе и какой-то уходит под. Что там происходит? Там происходят очень особенные вещи. А глобально там на самом деле там не происходит ничего. То есть это происходит, если посмотреть на вулканические цепочки островов, они просто в какой-то момент прорываются. Потому что какое-то время там просто отрывается эта часть, которого, то есть вот хребет, он погрузился, под, он погрузился под континент. И там, где был хребет, там происходит просто отрыв, разрыв, и он сразу же погружается, и здесь не происходит практически образование вулканов. Вот. Либо же там может произойти то, что меня спрашивал молодой человек до этого, там может произойти, произойти по хребту отрыв, еще до того, как произойдет по коньяту. И в этот момент просто вот из такого движения, океан фактически шлепнется на континент, немножко по нему просто скользит и дальше начнет тонуть. Я ответил на ваш вопрос? Я попытался ответить на ваш вопрос, надеюсь, вы получили. Я ответил на ваш вопрос, надеюсь, в общем. Еще вопрос? Да. да. А почему желья изучать землю с двух сторон? Разве не может рука ученых? Одни сверху, вторые снизу, пустили волну, и поймали. Собственно, проблема в том, что чем больше масштаб изучаемой структуры, тем ниже точность, потому что, эм, ну это очень легко объяснить на номальной физики, чем эм, волна постепенно в земле гаснет, ее энергетическая составляющая понижается, и чтобы волна прошла через всю землю, у нее должна быть очень э, большая амплитуда. Вот, то есть очень должна быть большая длина волны. Соответственно, чем больше длина волны, чем больше амплитуда, вот эти два параметра, тем более, крупные, тем, тем более крупные объекты замечаются, более мелкие уже не, не замечаются. Поэтому да, так можно просветить, но вот вы получите картинку на уровне ядра, мантии, и все. А что там внутри, вы не поймете. То есть чем больше масштаб, тем хуже разрешающая способность. Самый большой камень преткновения всей геофизики. Еще вопросы? пожалуйста. Вот у нас оба ядра очень горячие, откуда берется вся энергия, для этого дела? Тоже хороший вопрос. Есть, в принципе, у всей энергии Земли есть несколько составляющих. Одна составляющая – это реликтовая. То есть то, что во время образования Земли та энергия, которая была, она вот, это та энергия, она постепенно уходит, поэтому Земля как бы постепенно остывает. Еще одна составляющая энергетическая – это радиоактивный распад. В Земле очень много различных изотопов, в манте, в ядре, везде, в коре. И, соответственно, при радиоактивном распаде выделяется энергия. Это не очень большая составляющая, но она тоже есть. Еще одна составляющая – это э, дифференциация. Это, в принципе, конвекция, дифференциация, то, что горячее легкое, что поднимается наверх, холодная опускается вниз. Этот процесс тоже так или иначе имеет свою энергетическую составляющую. в общем вот этом тепловом балансе Земли. Но глобально Земля как бы постепенно остывает, так, по крайней мере, считается. А что произойдет, когда она стынет? Она остынет. Тектоника остановится. Но это произойдет очень не скоро, через многие миллионы лет, миллиарды лет, сложно оценить. В общем, произойдет это не скоро. Но, предположительно, тогда тектоника на Земле, вот в принципе, вся вот тектоника, геодинамика на Земле останавливается. В принципе, в нашей Солнечной системе есть планета, где а, когда-то была тектоника, но ее сейчас нет. Тот же, если я не ошибаюсь, на Марсе она когда-то была, и там есть свидетельства этого, какие-то намеки на тектонику плит, но она сейчас не происходит. Вот. Где-то еще были, тоже по-моему, то ли на Венере, то ли на Меркурии, где -то тоже какие-то есть следы. Ну, просто остановить процессы. Глобально для Земли, ну, на Земле, скорее всего, ничего не остановится, потому что когда застынет, ну, скажем так, застынет, в общем, когда произойдут какие-то изменения в внешнем ядре, которые могут повлечь за собой исчезновение магнитного поля, я об этом не рассказывал, но магнитное поле защищает нас от солнечного ветра а солнечный ветер, это вот те самые соседние сияния, ну, фактически он все сдует, прям как бы сдует все с нашей планеты, ну, и на планетной поверхности ничего не останется. Ну, как-то так. Да. А, спасибо за это. Прикрепите, пожалуйста, вы получили начальники земли, вы будете на природе, знаете, представьте. начальники земли, вы получили начальники земли, да, да, да, да, это связано с дегазацией Земли и всем прочим, да, это да. Да. <смех> ну, У этой гипотезы есть свои приверженцы, но она очень спорная. Я могу сказать вам только, я подробно с этой гипотезой не сталкивался, Могу сказать поверхность, что этот ученый, который однозначно многого достиг, он, у него было свойство объяснять дегазацию Земли абсолютно все процессы на Земле. Абсолютно все он объяснял с помощью этого. Вот. Я, честно скажу, вам никогда не интересовалась этой идеей, поскольку она, но она спорная, она здесь очень дискуссионная. Вот. Подробно про нее сказать не могу, честно скажу, но я знаю, что у него есть свои приверженцы, но их не очень много. Все, что она ее не преподают в университете. Да. А вон еще один вопрос. Что еще, простите? А, труба большого диаметра, да. Она под собственным весом Да, у нее там сверху грузик, она тяжеленная Она просто в свободном падении падает вниз И под собственным весом втыкается В мягкие осадки а Можете микрофон чуть-чуть отодвинуть? Плохо вас слышу чуть -чуть. Да, это, это достаточно. Ну, то есть это мягкие, это мягкие осадки. Это не, это не камни, в, котором, в том представлении, которое мы себе представляем. Это не гранит какой-нибудь. Это глина. Ну, вообще такое. я вот этим не занимаюсь, это, это я так хотел... хочешь, это, такая, что это... <с peut> это очень философский вопрос. Ну, конечно, как ученый, как человек, занимающийся наукой, у меня есть такие мечты внести в, конечно,.. Ну, в геологии очень много сфер еще непочатых, и непознанных. Но я занимаюсь геодинамикой, вот этими глубинными процессами, образованием различных структур вследствие так, вот этих глубинных большое процессов. Большое спасибо, Григорий. Очень интересно. На сегодня у нас все. Приходите еще, смотрите нас.